Чем яркие звезды озаряет звезды? Сука! Бля! Да-да-да-да! Громким бьется, всем Солнце тем каждого, кто ищет собой, ценою жертва Ты победила смелость, а